Итак, давайте разберем ситуацию. Я по поводу опыта лечения перимплантита. Это все как бы... Или у кого-то есть он еще? Есть еще. ПРФ. ПРФ, да? Вы, как у вас получается с ПРФ? Ну, До какого объема? До Спасибо, да. Но это единственное... То есть мы понимаем, что половина длины... Мы лечим. Дальше это бессмысленно. Доктора, Станислав, вы не лечите переимплантирую? Ну, а чего вы молчите? А, в принципе, как бы, озвучивается... Все, все то, то же и самое. Это вот бузеровская методика, и все и по ней, по-моему, Вы а, работаете с, мем с мембранами в этом случае? При переимплантирую? Да. <с> ну, в принципе, да, конечно. Угу. Uh -huh. Но вы помните, да, что там у вас нету э, на лоскуте потому что там, если там воспалительный процесс, Нет. ее нету, поэтому ее надо, да, создавать. Я не, я не делаю сразу пластики. <светы> вы пытаетесь сначала решить я по консервативным. Я, я, я вас услышала. Абсолютно с вами согласна, это я авантюристка, да, я, я абсолютно, ну, вы правильно я делаете. Раз, ну, в смысле, я его, конечно, обрабатываю механически, но, ну, просто, просто убираю витки, спиливаю вору. А, вы витки убираете? А да, я витки всегда, всегда убираю. Но я знаю эту методику, есть очень много приверженцев этой ситуации, я просто ну, вам расскажу. Ну, она просто спокойная такая, скажем Кондовая, да, там, не надо Почему нет, стоп, она имеет место, как бы, на существование. Тогда мы же ей пользуемся. Нет, нет, я, я ей не против, я просто не делаю так, но это, опять же, да, я же это, я не люблю вот это, я делаю так, делайте, как я. Надо делать как правильно, от головы, от того, что там происходит. Это просто пришло, в общем-то, со временем, она, вот она у меня для... Я просто это у немцев видела, впервые. Они показывали, я уже не помню, на каком-то периоде мы были. И, в общем, они показывали первое, вот, что они полностью спили в области дефекта. Он тоже сказал доктор, что не, возьму, не, ну, не уверен, почему он предложил это, что он не уверен в стопроцентной да, удалении контаминированной вот этой поверхности. И это более надежная история. Ну да. Ну. Можно ну, с, с кофердамом, если его там лампой удержать, а Еще и гипохлоридом обработать эту поверхность и смыть. Ну, это, и так эта методика тоже. Есть, есть, я знаю ее. Да, да у нас э... в, мы в Милане мы смотрим. Угу. Да. Спасибо. Я просто уже от этой череды забыла, где чего было. Итак, хорошо, мы вот тогда рассмотрели с вами пока только вот такую историю. То есть как мы лечим воспаление, если у нас есть вовлечена костная ткань, мы делаем, ну, по сути, да, какую-то направленную тканевую регенерацию с применением костно-пластических материалов. Если это в пределах мягких тканей, то это делается по типу просто зубодесневого такого керетажа удаление грануляции и поддержка, да, медикаментозная, да? Теперь, когда у нас атрофические процессы, кто-нибудь лечит рецессии в области десны? Ой, в рецессии в области имплантата, извините. А как? А метод какой свободного транспорта? Это тоннель, карман с свободным транспортом. Ну, всего, карман карман да. парадский, да, карман, такой. Да. Угу. То есть с небольшим и даже участком, который вот карман. Ну, я поняла, как вы, вот этот, да. как-то он как, как, как такой, как густык такой. Посуда. Ну, Простенький и спокойный. Угу. Ну, как у вас получается? Ну, вы знаете, так по-разному. А почему по-разному? Как вы думаете? Потому что я понял уже, почему. Да? Я поэтому и хотел с <связать> вами <кстати, нет. связать> Почему по-разному? Сейчас будет, наверное, по -папу. Сейчас будет так, как Сейчас должно быть. Так, как надо, угу. да. Я поняла. Сколько лет по-разному? <связать> вот, вот, вот. Мой первый учитель, Шторина Галина Борисовна, она очень известный человек, она профессор по она всю жизнь преподавала у нас в МОПО. И мы с ней... В пятнадцатом году поехали вместе на Квинтессенцию. такой у нас получился какой-то Просто небольшая тусовочка Мы, несмотря на то, что я уже давно не ее ученица, мы поддерживаем очень как бы, такие теплые отношения дружеские И Она сидит, смотрит, слушает какую-то лекцию, мы там с ней обсуждаем И Говорит, ты знаешь, я всю жизнь это оперировала, только сейчас я поняла, почему у меня не всегда получалось Так что а ей уже, в общем, как бы много лет, и опыт у нее за плечами огромный, пародонтологический. Поэтому ну, как бы никогда не поздно начать делать все по-другому. Прекрасно. А если у вас, например, смотрите, у вас есть рецессия на имплантате, она может быть с обнажением да, витков имплантата. Тогда мы говорим, что мы потеряли костную, ну, и у нас есть костная резорция. А может без костной резорпции? Будет ли метод э, меняться в зависимости от этого? Я не знаю, но думаю, что да. Ну, не всегда. А если у нас без костной резорпции, да? Абатмент а, а? у вас торчит. Вы имеете в виду абатмент? Да, ну у вас а, рецепт. А, а, вот, ну что. То есть, это самое... Высота ясны изменилась, и у нас угу, угу, когда бывает такая история? Кто-нибудь может мне сказать? Ну, потому что там Нет. Знаете, когда это бывает даже первично? Когда есть а -а. Самая стандартная ситуация. Фронтальные участки верхней челюсти, средней тяжести или тяжелой степени тяжести, парадонтит санированный стабилизированный уровень костной ткани где находится на 1 второй уже имплантат ставят как в кость правильно его же не могут оставить как зуб как у шейки то есть получается что он будет у вас на 4 миллиметра торчать в десне его заглубляют как положено по уровень костной ткани потом приходит ортопед Делает длинный абатмент, ставит коронку. А что происходит с десной? У нее зуба нет, она не хочет жить вот с этим абатментом. Любым там он может быть циркониевый, металлический. Она не хочет на нем существовать. Там нету поддержки. У нее надкосница ушла. Там ничего нету. Что с ним происходит? Там может быть воспаление, а потом Она нет. но мы говорим сейчас без воспалительный. Рецессия на аббатменте – это самая распространенная ситуация. Этот пациент открывает рот, и все становится понятно. При том, что даже при хорошем толстом биотипе происходит такая ситуация. Но это связано с просто то, что мы обсуждали вчера с потерей поддержки. Почему в области имплантатов все пластические мероприятия усложняются коэффициентом 2? Потому что они все очень и очень тяжело, мы ищем все время в переимплантной зоне пути питания для наших тканей, для мягких и для, и для костной структуры. И что Самое сложное в переимплантной зоне, это найти откуда кушать. Потому что этот металлический штырь, он убил сосуды, вокруг все неживое. И питание получается да, только от э, опекальной части гребня альвеолярного и от, альвеолярного. Потому что вот эти сосуды и капилляры, которые находятся совсем приближенно к ранальной, в переимплантной зоне, они уже очень несостоятельны. Помните об этом. У них уже нарушена поддержка от зубодесневой борозды, которая не существует. И, конечно, я сразу да, говорю, мы все верят в то, что никакая слизистая, никаким к каким шейкам, ни к не прирастает, не прикрепляется и не прилипает Спасибо большое за да, все это, мы не, мы не дискутируем эту установка. Вот этот коммерческий бред, когда вот это вот обработаем шейку и у нас туда приклеится десна, так не бывает а можно выйти из этой ситуации беззаменной конструкции? Беззаменной, да, сейчас я вам покажу. Я же вам не просто запятую. все поговорили и расстались. А вы останетесь со своими вопросами. Это классификация американская, я ее просто на русский перевела, чтобы было удобно. Это то, как они, то есть это как бы классификация тоже с алгоритмом, да, они тоже, в общем, как бы пошли по такому пути, что не просто вот взять и классифицировать этот переимплантит, там переимплантов, как хотите его называйте, у человека проблема. А что с этим делать? То есть они делают вот так. До 4-5 миллиметров они решают... Вот с такими ситуациями, то есть, опять же, с гигиенистами, с работой проденциологической и решение с утолщением биотипа Десны. Все, что дальше из потери костной ткани, то хирургическое вмешательство, лечение с направленной регенерацией. И вот обратите, карман более пяти, потеря кости, это удаление. Помечайте. Ну это чтобы вам показать, что я отталкивалась, естественно, но все равно не только свой опыт, но и знания каких-то других школ и университетов очень ценны. Люди же тоже сидят и думают, что с этим делать.